Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Сегодня мы будем говорить о том, как заработать в кризис. То есть нужно понимать сразу же, да, о чем хочется сказать. Ну, во-первых, кризис это хорошо. То есть кризис это неплохо, кризис это хорошо. Любая, э, природа так устроена, да. То есть кризис позволяет очиститься, очиститься, если мы говорим про кризис в экономике, очиститься, очиститься от неэффективных компаний, от людей, которые не управляет рисками, да, то есть в большинстве своем это некий такой естественный отбор, да, то есть как есть естественный отбор в природе животных, что самые слабые умирают, да, их поедают хищники. То же самое, в принципе, и в кризисе, то есть плохого в этом ничего нет, вопрос в том, что кризис позволяет нам понять, насколько мы сильны или нет. Где находится мировая экономика в настоящий момент, очень сильно напоминает период осени 2014 года, поэтому здесь мы хотим предоставить вам возможность информацию о том каким образом можно использовать и что необходимо делать для того чтобы на этом кризисе можно было заработать но разберемся в понятии что такое кризис мы разберемся соответственно какое сейчас происходит безумство толпы что влияет на кризис когда они начинаются и соответственно каким образом какая стратегия должна быть для того чтобы во первых иметь ресурсы для того чтобы выжить и, соответственно, какие инструменты нужно использовать для того, чтобы приумножить. То есть, фактически, что такое кризис? Кризис – это война, да, то есть, мы воюем, мы все равно все, каждый из нас являются бойцами. Если представить себе военную какую-то операцию, то есть, есть враг, который нападает, соответственно, вспомните, давайте там Великую Отечественную войну под Курской дугой, сначала напала Германия на советские войска, выдержали оборону, да, выстояли, Накопили резервы, и после этого, соответственно, началось вот это вот движение по освобождению территории Советского Союза и в дальнейшем Европы. В кризисе, ребят, та же самая, да, то есть ту же самую метафору можно провести для того, чтобы понимать, что же на самом деле нам грозит. Грозит и в чем... В чем у нас непосредственно есть возможности? Хочется четыре основных блока рассмотреть, что такое кризис и в чем его природа. Именно кризис, кризис экономический кризис, да, потому что а, очень часто бывает, что люди... А, в понятие «кризис» вкладывают абсолютно разные понятия. Посмотрим немножко на безумие разумных инвесторов, в чем оно заключается, в чем оно выражается. Я постараюсь вам привести определенные аргументированные графики, как движется толпа непосредственно, что в этот период делают умные деньги, так называемый «смарт-мани», индекс «смарт-мани», посмотрим, что нужно иметь, чтобы выжить в кризис. И в чем кроются основные возможности кризиса, да, то есть э, э, как использовать его себе во благо. Вот чтобы мы с вами говорили на одном языке, давайте мы, э, я вам постараюсь на, объяснить, что такое кризис, как понимают экономисты. Э, кризис для меня, как для экономиста, и хочу, чтобы для вас в дальнейшем мы говорили на одном языке, финансовом языке. Кризис это падение производства. То есть, когда падает производство, когда экономика не растет, когда это происходит, когда нет потребления, то есть, потребление сжимается, то это, в свою очередь, приводит к тому, что экономика замедляется, компании оптимизируют свою текущую структуру расходов, уменьшают заработную плату или сокращают персонал, увеличивается безработица. И это приводит к тому, что очень много людей, которые не имеют работы, доходы у них соответственно не растут, падают или вообще прекращаются, потому что их увольняют. И начинается или экономический кризис, это падение роста экономики, или вообще начинается рецессия, когда экономика начинает прям очень и очень сильно падать. А, поэтому для того, чтобы к этому перейти в дальнейшем, да? Давайте разберем, в принципе, как устроена экономическая машина, да, то есть, каким образом она функционирует, что же такое экономика, экономическая машина. Да, давайте немножко зайдем в историю. Был человек, который занимался перевозками, у него было две лошади, или там, я не знаю, два ослика, да, и он занимался перевозкой и перевозил сельскохозяйственную продукцию из одной деревни в другую. И, соответственно, когда он занимался этими перевозками, то там каждая лошадка могла взять там, два мешка картошки условно, то есть, за одну ходку из деревни в деревню, он мог максимум перевести четыре мешка, ну то есть, каждая лошадь весла, несла по два мешка. И в этом случае, как он мог зарабатывать больше? купив больше лошадей, да? то есть, если он купил больше лошадей, он смог больше перевести. Но когда выросла производительность, то есть, появилось колесо и появилась телега то две лошади на телеге могли перевести уже не четыре мешка, а могли перевести 8 мешков, то есть в два раза больше. То есть, по сути, рост производительности труда приводил к тому, что количество денег, которое получал человек за одну ходку, за время, которое он тратил на одно направление в деревню, оно увеличилось, да, и он от этого больше зарабатывал. И вот до 14-15 века экономика росла исключительно за счет роста производительности труда, и поэтому она росла линейно. Потому что производственные силы, ресурсы да, производить слад достаточно медленно. Но как раз таки в 14-15, больше, наверное, в 16-17 веках у нас появляется э -э кредит. То есть, у нас появляется заемный капитал. Не то, что появляется, естественно, он был раньше, ростовщики были раньше под процент давали, но, тем не менее, такое бурное развитие кредитования возникает как раз-таки э, в 16-17 веке. То есть, появляются банки, да, появляются некие, э, э, ну, то есть профессиональные сообщества, да, которые начали выдавать денежные средства. И экономика в своем движении, да, она превращается из такого луча прямолинейного, она начинает приобретать форму волны. То есть, возникает э, так называемая стадия роста, когда экономика растет опережающими темпами, стадия спада и восстановления. Когда появляется кредит количество денег в обращении, судных денег, да, становится больше, и э, потребительская активность, покупательская способность у населения от этого растет, вы от этого больше зарабатываете, у вас, соответственно, есть возможность больше потратить из-за того, что экономика устроена таким образом, что она перераспределяет, в общем происходит общий рост экономики. И достигает таких пределов в определенный момент, когда, э, когда э, количество, имеющих, количество людей, имеющих возможность купить, Начинает расти и отрываться от ревального производства. Вот от этого, да, которое, которое у нас непосредственно имеется. И к чему это приводит? К тому, что производитель не может в моменте удовлетворить общую потребность, общего спроса. И начинается инфляция. То есть цена на товар начинает расти. Цена на товар начинает расти, соответственно ростовщик, банкир, который выдает кредит, он начинает инфляционные риски, риски инфляции закладывать в цену. Начинается рост стоимости кредита, кредит становится дорогим, то есть вот, вот это вот падение, когда оно происходит, когда из-за инфляции начинают повышать стоимость денег, стоимость кредита, люди такой дорогой кредит покупать, ну то есть брать не хотят. И это приводит к тому, что потребление резко сжимается. Сжимается потребление, а экономическая машина-то работает, она работает с целью удовлетворить этот вот спрос, который был. И соответственно, из-за того, что она продолжает работать на автомате, производя больше товара, а покупательская активность-то упала, у людей денег стало меньше, они не готовы брать кредиты дорогие, и это приводит к вот этому вот провалу, да, то есть к падению. Падение, соответственно, приводит к чему? Товаров произвели много, желающих купить этих товаров нет, инфляция сразу сжимается и может уходить даже в отрицательную зону. В этом случае банкиры для того, чтобы зарабатывать, они начинают а, понижать процентную ставку. И экономика разворачивается вслед за, за процентной ставкой и возобновляется новый этап роста. Просто уже выходит на более высокий уровень, то есть все равно имеет восходящую динамику, потому что производительность труда все равно со временем непосредственно у нас и растет. Ребят, понятно, я объяснил, почему, почему сейчас, в настоящий момент, когда мы говорим про кризис, когда говорим про кризис, да, то есть природа современной экономики, основанной на кредите, такова, что всегда будут периоды, когда процентные ставки будут низкие в период низкой инфляции, и будут периоды, когда процентные ставки будут высокие. И всегда высокие процентные ставки будут приводить к экономическому кризису. Если представить себе а, мировую экономику, то она представляет себе вот такой вот формат. Да? То есть, во-первых, есть долгосрочные экономические циклы и есть краткосрочные экономические циклы. А период краткосрочных экономических циклов составляет где-то от... Ну, вот Рейда Алиу говорит о сроке 5-10 лет. Вообще экономическая теория закладывает в эти сроки не 5-10 лет, а где-то в среднем 7 от 7 до 12 лет. И это период краткосрочный, стадии краткосрочного роста. Ну то есть от роста до падения и нового возобновления роста. То есть период занимает где-то порядка 7-12 лет. Это стадия краткосрочного экономического цикла. Стадия долгосрочного экономического цикла занимает 75-100 лет. И если посмотреть все кризисы, которые происходили, да, которые там прилетали из Америки, они всегда прилетали, когда когда Федрезерв у нас повышал процентную ставку. То есть, когда Центральный банк Америки повышал процентную ставку, с лагом там в 2-3 года происходили кризисы. Так произошло в 1998 году, так произошло в 2008 году, и так вроде бы как ожидается, что должно произойти, должно было произойти в 2018 году, и еще сегодня поговорим про то, почему не произошло это в 2018 году, и соответственно, когда же это все-таки может произойти. Хотелось бы поговорить про безумство толпы, про то, что происходит сейчас глобально на рынке и немножко показать вам графики, да, то есть, что, что и эти графики прокомментировать. Итак, есть так называемые тупые деньги, да, то есть, каким образом действует толпа, что значит действует толпа, это когда, э, ну, допустим, у вас есть какие-то активы, да, и говорят, в отношении России, в отношении России введены экономические санкции. Вы такие, ну все, хана, теперь у нас рубль обесценится, нужно покупать доллары. И толпа ломится на рынок, ломится в обменнике или идет на рынок Форекс, да, начинает покупать валюту. То есть получается движение, когда люди покупают без стопов, покупают по рынку, то есть вот именно непрофессиональные игроки, то есть толпа, так называемые тупые деньги. Есть индикатор тупых денег, да, который отслеживается, стоимость сервиса составляет там порядка. 350-600 долларов в год, который показывает эту динамику. Я там отдельные вещи вам сейчас вот выдаю. О чем это говорит? Вот есть индикатор сверху, который вы видите. Это получается индекс S&P 500, то есть с 2011 года. Соответственно, есть индикатор тупых денег, то есть, когда значение ниже 45 – это бычье настроение, когда выше 55 – это медвежье настроение. То есть, что значит бычье настроение? Это значит, что желающих купить очень большое количество. Видите, каждый раз, когда происходит некая такая просадка, просадка рынка. Да, то толпа что считает? Вот у нас просадка рынка, вот у нас просадка рынка, и сейчас есть какое-то определенное коррекционное движение. Просто таймфрейм достаточно большой. И вот смотрите, что толпа, да? Просадка рынка, отлично, возможность купить, бумаги упали там на 30-50%, покупаю Еще очередная просадка, отлично, да? То есть, о чем это говорит? Что в принципе толпа-то ждет кризис, да? И получается полноценного кризиса, полноценного снижения рынков, их не происходит, да, потому что вот есть эта толпа с деньгами, с кэшем, которая непосредственно эти все просадки непосредственно выкупает. И это то, что делают э, тупые деньги, да, то есть то, что делает толпа, причем толпа в Америке, да, то есть это не российские инвесторы. Это мы разбираем именно ситуацию, которая происходит в, на американском рынке ценных бумаг. И получается, что в этом случае. Сейчас даже рынок и, и, и готов был бы снизиться, скорректироваться, но толпа участвует в том, что они эти а, возможности используют для того, чтобы покупать. Посмотрите, друзья, Dow Jones да, с 2009 года вырос с 7 тысяч пунктов до 26 тысяч пунктов, то есть практически, практически в 3 раза, в 3,5 раза вырос американский рынок ценных бумаг, голубых фишек. В 3 раза. Вот просто для понимания, 3,5 раза, то есть на 350%. Что значит в 3,5 раза? Это фактически с периода последнего кризиса американский рынок ценных бумаг инвестору обеспечил доходность 35% процентов годовой доходности без капитализации. Что такое 35% при инфляции 2%? То есть фактически инфляция была обыграна в 17,5 раз. То есть фактически это, опять, чтобы привести некую метафору, то есть это подобно тому, что в России при инфляции, давайте возьмем там в районе... Ну, давайте возьмем официальные цифры, да, которые даются, да, в районе 8% инфляции вы бы в России получали в среднегодовую доходность за последние 10 лет в среднем 140% на российском рынке ценных бумаг. Вы можете себе представить такую? Условия такие условия, то есть, что приводило к этому? К этому привело, опять же, к этому привели низкие процентные ставки. То есть каждый раз, когда происходит экономический кризис в Америке, монетарные власти гасят этот кризис, чем они резко снижают процентную ставку по кредиту. В 2008 году вообще снизили до нуля, то есть Федрезерв опустил резко процентную ставку с 4,5% до нуля, то есть деньги стали стоить ноль, просто ноль. Берите сколько хотите, сколько унесете, сколько позволяет ваш баланс, банкам, сказал Федрезерв, мы вам деньги предоставим под 0%. Идея какая? Когда ты снижаешь процентную ставку до нуля, то есть ты по сути предоставляешь банковской системе ликвидность. Какая логика? Банки получают деньги, соответственно, когда они получают эти денежные средства, они начинают направлять их на кредитование или физических лиц, или юридических лиц. Кредитуя физических лиц, они тем самым стимулируют потребление, Кредитуя юридических лиц, они стимулируют рост э, производительности труда, да, то есть, чтобы они закупали новое оборудование, чтобы они увеличивали рабочие места платили заработную плату, то есть в любом случае происходит некое стимулирование потребления, то есть когда ты опустил процентную ставку. И опять же, почему они опускали это в 2008 году процентную ставку до нуля? Потому что банки начали банкротиться, да? банки начали банкротиться, э -э кризис перепроизводства, людей начали сокращать повсеместно, начался экономический кризис, и соответственно для того, чтобы возбудоражить вот эту вот экономическую машину, понизили процентные ставки до нуля. Опять же, почему начался кризис? Потому что в 1998 году, в 2000-х годах, когда рухнул пузырь доткомов, когда рухнули технологические компании, опять же, каким образом потушил Федрезерв данный пожар, предоставив, снизив процентную ставку. И когда он снизил процентную ставку, экономика снова вышла в рост. Что начали банки делать, когда они имели низкие проценты от Федрезерва? Они начали кредитовать физических лиц всех подряд даже ненадежных заемщиков, даже без первоначального взноса, то есть они на, начали кредитовать ипотеку. И по сути каждый раз, когда происходит кризис и спасение из кризиса, находят в понижении процентной ставки, банки получают дешевые деньги, им надо зарабатывать, им эти деньги надо кому-то отдавать. В 2000 году они начали отдавать заемщикам, физическим лицам по кредитам ипотечным, в 2008 году когда снизили процентную ставку, банки поняли, что физическим лицам уже отдавать невозможно, что за ними сейчас будет следить государство и очень четко будет контролировать риск параметры выдачи кредитов. Что они нашли? Если физиков нельзя кредитовать, кого можно тогда кредитовать? Отлично. Они нашли два варианта. Вариант номер один – они начали кредитовать компании, собственные компании, обычные компании, предоставляя им кредит. Что начали делать компании непосредственно, да? каким образом они начали действовать, почему мы видим такой рост практически без коррекций на американском рынке ценных бумаг. Компании начали получать кредиты, и топ-менеджмент компаний начал выкупать акции своих же собственных компаний с рынка. То есть логика была такая, что банки-то предоставляли деньги компании для развития, для создания новых рабочих мест. А компании, вместо того, чтобы развивать производство, развивать продуктовую линейку, маркетинг, новые производства строить, да, чтобы производить больше, создавать рабочие места, они начали покупать свои собственные акции на рынке, buyback. По итогам 2018-2019 года порядка только двух триллионов рублей было направлено американскими корпорациями на выкуп собственных акций, потому что их прибыль значительная доля были как раз таки привязана к тому, сколько будут стоить акции. Почему, допустим, Apple растет, да несмотря на то, что у него тратительные отчеты последние два квартала, да потому что они 80 миллиардов долларов заявили на программу buyback, а, то есть выкупа акций с рынка по текущим ценам. И, конечно же, как, как акция будет падать, если ее выкупает сам Apple. И они эту чистую прибыль не акционерам направляют на выплату дивидендов, да, а на поддержание стоимости акций. Итак, вот получается, это была причиной того, что а, низкие процентные ставки Федрезерва привели к тому, что банки начали кредитовать корпорации, корпорации начали выкупать собственные акции. Но даже это не привело к росту экономики. Потому что, опять-таки, почему не привело к росту экономики? Потому что деньги пошли на спекуляции. И второй момент, банки стали сами по себе активными игроками на рынке ценных бумаг. То есть, экономика мировая не росла там в 2009, 2010, 2011 годах, а цены на сырьевые товары росли. Цена на них, да, она быстро упала со 140 долларов за баррель, но и достаточно быстро восстановилась. Почему? Потому что банки получили ликвидность, потому что они сами являются активными трейдерами, игроками на рынке капиталов, то есть на рынке акций, на рынке облигаций и на рынке э, товарном рынке. В 2018 году должно было начаться падение, почему должно было начаться. Во-первых, Америка повышала процентные ставки, и с нуля процентов они повысили там, до 2,5 процентов, до 2,5-2,75. Да, Сокращать баланс стало, то есть прекратила печатать деньги начало эти деньги забирать из финансовой системы. Если говорить о, об объемах, сколько начала забирать Федрезерв денег из мировой финансовой системы, начинали со 40 миллиардов в месяц последние месяцы, да, то есть это началось в апреле 2018 года, и соответственно с 1 января, даже с 1 декабря 2018 года размер активов, которые Федрезерв изымал из ликвидности, которые изымал из финансовой системы достигли порядка 60 миллиардов долларов в месяц, то есть Центральный Банк Америки начал забирать ликвидность начал лишать банки ликвидности. Соответственно, когда он начал лишать банки ликвидности, когда он им больше денег не предоставлял, и еще и процентную ставку повысил, то что сделали банки? Они начали бежать от рисков. Они начали убегать отовсюду. То есть те спекулятивные сделки, те спекулятивные истории, в которых банки могли находиться, они оттуда побежали. Они побежали с рынка сырьевых товаров, они побежали с рынка с развивающихся рынков, и действительно в 2018 году, когда мы рассматривали, вот я специально красным кружочком выделил период апреля 2018 года, когда Федрезерв начал активно сокращать свои балансы, да, вот ступенчатое такое снижение вы наблюдаете, вот оно. Давайте посмотрим, что у нас происходило на рынке. Красным кружочком выделено то, что происходило, это индекс развивающихся рынков, широкий индекс развивающихся стран. Красным кружочком, ребят, выделено период начала сокращения активов на балансе Федрезерва. Еще раз, запишите, пожалуйста, эту цифру. Изъятие ликвидности в месяц на 40 миллиардов долларов привело к тому, что развивающиеся рынки потеряли в капитализации порядка 15% с апреля по лето ну, то есть с середины апреля до сентября 2018 года потеряли в капитализации 15%. Отдельные компании в капитализации теряли по 50%. И опять, смотрите, на нижних значениях два зеленых кружочка. В конце года Федрезерв заявил о том, что мы, может быть, может быть снизим процентную ставку в 2019 году, Рынок набирается бешеного оптимизма и выстреливает, то есть он практически там за январь-февраль месяц полностью восстанавливает практически те уровни, с которых он падал, то есть моментальный взлет происходит. После этого корректируется, опять достигает максимальных значений, все, сил нету. То есть индикаторы, макроэкономические индикаторы все равно свидетельствуют о том, что экономика входит в фазу рецессии, экономика начинает замедляться, опережающие индикаторы, индекс производственной активности, индекс на товары длительного пользования, загруженность тяжелых фур в Америке, которые занимаются перевозкой товаров, загруженность транспортной логистики, международные перевозки, морские перевозки, заказы снижаются, то есть не потребляют, тут еще накладываются и пошлинды, да, которые трап в отношении китайских товаров, соответственно рынок не может реагировать, он опять начинает сваливаться вниз и в мае, в конце мая, начале июня Федрезерв приходит и говорит, ребят, мы еще снизим процентную ставку и мало того, мы прекратим расчищать баланс и не исключаем, что мы снова начнем печатать деньги. Вот. Две этих волны, да, если посмотреть, Вот первый – это когда, соответственно, были просто словесные интервенции, летом мы увидели реальные действия, да, когда, когда было снижение процентной ставки и сказали, что мы досрочно прекратим сокращать баланс. Баланс для выкупа активов, а, и все бы хорошо, если бы не все так печально. И сейчас поговорим про это. Давайте, нет, ну давайте все-таки все хорошо, если бы не так печально поговорим про это. Если посмотреть закон, любой закон о центральном банке страны, то центральный банк, задача центрального банка всегда является таргетирование, ну, другими словами, управления двумя составляющими это безработицы и инфляции. То есть, когда у вас низкая безработица, это значит, что у вас все трудоустроены. Когда у вас все трудоустроены, это значит, что все получают заработную плату и у вас идет активное потребление. И когда идет активное потребление, это приводит к разгону инфляции. То есть получается, что безработица и инфляция это обратно пропорциональные истории. То есть, когда у вас безработица низкая, у вас начинает разгоняться инфляция. Когда у вас инфляция начинает замедляться то в этом случае вы снижаете кредит, стоимость кредита, и в этом случае активизируется потребление. И сейчас получается, господин Трамп, который очень сильно давит на Федрезерв, и действительно он очень сильно давит на Федрезерв, и никто не исключает того факта, что сам Трамп, его команда очень являются активными игроками на рынке ценных бумаг, то есть 50% твитов, которые публикует Трамп в своем твиттере, они посвящены рынку Там, тем или иным образом, да? то есть взаимодействию с Китаем, взаимодействию с Саудовской Аравией по поводу цен на нефть, то есть э, очень серьезные манипуляции со стороны Трампа идут в отношении вот именно рынка и он давит, давит очень сильно на Федрезерв, хотя Друзья, это моя гипотеза, да, то есть это моя гипотеза, которую я хотел бы с вами поделиться. То есть почему он это делает и самое главное, почему ФРС под это прогибается? Я объясню почему. То есть когда у тебя низкая безработица и все-таки экономика еще не в рецессии, смысла понижать процентные ставки у тебя нету. У тебя безработица низкая и инфляция в принципе еще тоже не разгоняется. Сейчас достаточных причин для того, чтобы снижать процентную ставку или уж тем более включать печатный станок, нет. У тебя рынок находится на максимальных значениях, экономика еще в рецессию не свалилась. А, да, показатели не совсем хорошие, но тем не менее, реагировать таким образом на сни... сейчас… Предоставлять дополнительную ликвидность, необходимости нет. И мало того, если ты сейчас будешь снижать при текущих уровнях рынка и при текущих показателях экономической активности, если ты сейчас будешь снижать процентную ставку, то ты ее снизишь до таких значений, но 2-2,5% сейчас находится. Да? Что это значит? Это значит, что когда у тебя произойдет реальное слово, с 4 буквы, на G начинается, на заканчивается, у тебя. Снижение процентной ставки всего лишь на 2% не будет иметь такого ну, встряски, позитивной встряски, шоковой встряски. Ух, опустили процентную ставку сразу на 5%, круто, да? И все тогда оптимизмом набрались и начали работать. Снижение всего лишь на 2% не приведет к встряске экономики для того, чтобы она заработала. И, соответственно, сейчас, почему и начали это повышать процентную ставку, потому что понимали, что тебе для того, чтобы когда экономика вползет в рецессию, чтобы было откуда падать, и, и это падение было ну, таким ощутимым, серьезным, значительным падением, сейчас нет причин для того, чтобы снижать процентную ставку. И мало того, говорят, мы еще и будем. И почему расчищали баланс? Почему прекратили выкупать активы? Опять же для того, чтобы сейчас баланс расчистить, что когда начнется экономика, у тебя была возможность опять включить печатный станок. То есть тебе нужен некий запас прочности, что когда у тебя будет рецессия, когда у тебя будет падение, тебе был уровень откуда упасть, и у тебя была возможность еще напечатать деньги. А для этого те деньги, которые ты до этого напечатал, ты их излишек должен обратно забрать, стерилизовать эту массу денежную. Трап давит. Вопрос, почему А. Трамп давит, и у него это получается? И Б. Почему Федрезерв ничего не противопоставляет этому? Слабость Федрезерва? Ребят, на самом деле было две показные порки в 20 веке, когда президент Соединенных Штатов Америки пытался хоть как-то повлиять на Федеральную резервную систему. Начиная от того, что просто голову прострелили в Далласе одному из президентов, заканчивая тем, что другому там объявили импичмент, и он досрочно решился президентского кресла. Трампу все это сходит с рук. Почему такое происходит? Почему это, ему это позволяет? И самое главное, почему Федрезерв на это ведется? Я не исключаю. Опять, никто это не докажет, никто это не… Ну, то есть, это моя гипотеза, ребят, да? вы можете это... не воспринимать это как инвестиционную рекомендацию, это просто моя гипотеза, которая ну, в большинстве своем обычно подтверждается. То есть, есть, скорее всего, негласная договоренности, понимают, что, скорее всего, произойдет в следующий президентский срок Дональда Трампа произойдет очень серьезное падение Америки, станет всем очень плохо. И нужно найти козла отпущения. То есть, если э, причиной этому будет Федрезерв, то они могут получить большое число людей, которые в отношении Федрезерва смотрят негативно. Они поставили Трампа, при этом Трампу дают возможность хорошо заработать. Трамп, он же бизнесмен, ребят. Трамп бизнесмен, ему интересны деньги. Ему дают возможность зарабатывать, ему дают возможность манипулировать рынком. Они прогибаются под Трампа из разряда ребята, а мы-то что?». Вот нам президент сказал, он нам угрожает, поэтому мы это делаем. Но когда кризис произойдет, господин Трамп просто будет назван козлом отпущения, на него все это будет непосредственно списано. Многие люди в Америке потеряют свои капиталы, Обнищают, опять-таки, финансисты они при этом останутся в выигрыше. Трамп останется в выигрыше, а ему на самом деле после этого хоть трава не расти. Да? То есть он сделает свою игру. Ему дают заработать, ему дадут деньги, да, ему дадут этот капитал сохранить, конечно же, да. То есть это будет некий такой откуп. Но тем не менее, то есть это произойдет в период его второго президентского срока, да, чтобы в конечном счете потом на него тыкать, вот это был он такой плохой. Но ему, опять-таки, поверьте не по барабану, если при этом дадут хорошо и неплохо заработать. Да, это будет по сути вторая великая депрессия, в которой во всем обвинят Трампа, да, скажут, что ты там и с Китаем поссорился, и пошлины а, наложил, да, и торговый баланс разрушил, и дефицит бюджета увеличил, а, и все, все, ты виноват, да, то есть ты со всеми поссорился, и поэтому вот мы теперь вползаем в великую депрессию, ребят, смотрите, вот за Трампа больше его не выбирать, и будут продолжать вести свою в принципе политику. А неким таким дополнительным подтверждением того, что, что все не так хорошо в датском королевстве есть индекс Smart Money, да, то есть мы посмотрели на тупые деньги, что делает толпа, и толпа настроена достаточно оптимистично в настоящий момент. Но умные деньги это крупные хедж-фонды, банки, страховые компании, да, которые тестируют силу тренда. Они в 2018 году, ребят, в 2018 году в начале года, исторически, даже по сравнению с 2008 годом, то, что произошло в 2018 году, 2008-2007 год покажется неким таким а, цветочками, да, то есть они практически очень серьезно сократились аллокацию активов на рынок акций, американских акций, то есть они покинули его очень серьезно, да, то есть вы вышли. Из акций продали толпе, продали компаниям, которые совершали байбеки, да, но сами находились вне рынка. Помимо всего прочего, если посмотреть, где они находятся сейчас, да, то есть, опять же, есть более подробная разборка по умным деньгам, где они находятся в настоящий момент, то есть умные деньги покидают рынок за 1-2 одни-двое суток до падения этого рынка. да, То есть это очень качественный такой показатель, что происходит с рынком, если умные деньги вне рынка, лучше находиться вне рынка. Если умные деньги начинают покупать, лучше покупать с умными деньгами. То есть это одна из моих стратегий, которую я непосредственно использую. И этот очень важный индикатор, который используется нами в закрытом клубе инвесторов для того, чтобы принимать решение о том, покинуть рынок да, или оставаться в рынке непосредственно. Вопрос, в чем будет спасение? это вот такая лодка, да, как, как я говорю, пакет, пакет для выживания, да, то есть, что нужно иметь, в чем нужно находиться, какие действия стоит предпринять для того, чтобы в данной ситуации оказаться в выигрыше в первую очередь, да, что необходимо для, для этого. Первое, в чем спасение, это кэш. Как бы это ни казалось, ребята, очевидными какими-то вещами, да, ну, Максим, ну. Кто же этого не знает? Одно дело знать и совсем другое дело совершать. Это совершенно разные вещи, да, связанные с тем, знать и делать. Потому что одно дело люди понимают, что нужно иметь кэш, но при этом люди не понимают, откуда этот кэш нужно брать и откуда он берется, этот кэш. То есть нужно провести ревизию, очень существенную ревизию своих активов. Вторую позицию в долларе обязательно нужно хеджировать через покупку золота, то есть у вас должна быть куплено золото в инвестиционном портфеле. Это именно спасение на самом деле может заключаться в этих двух ключевых инструментах. Теперь, соответственно, давайте про Супермена, а как заработать, да, то есть в чем непосредственно нужно находиться, то есть на чем может работать в период кризиса. Если вы являетесь достаточно консервативным инвестором, это нота защиты капитала на падение индексов. То есть тут тоже с ограничениями серьезными. Просто я сейчас это все рассказать не могу где эти ноты искать и какие должны быть параметры, но вы можете в этом разобраться самостоятельно, придя в банк, брокерскую компанию, купив ноту защиты капитала на падение. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что деньги, которые вы вложите в ноту, в любом случае будут защищены, а если рынки упадут, вы получите часть этого падения. Второе, это ETF на золото. То есть ETF на золото это инструмент, который позволяет инвестировать в золото. Отдельные ETF позволяют даже получить физическое золото в Австралии и перевести его туда, куда вы захотите. А это более удобно, чем покупка ОМС или физического золота непосредственно в России. ETF на падение индексов. Да, в первую очередь, наверное, падение американских индексов, потому что они сейчас одни из самых дорогих в мире. То есть это инструменты, которые позволяют заработать на падении индексов. Ну и ETF на падение отдельных секторов американской экономики для меня в приоритете это финансовый сектор и IT, потому что банки столкнутся опять-таки с с ограниченной ликвидностью, с проблемами, да, с тем, что компании начнут… акции компании, которые куплены в качестве байбека, также смотрите, там же еще и прибыль получается за счет того, что акции растут в цене, и компании начинают зарабатывать больше прибыли, потому что акции, которые они сами себе купили, казначейские акции, выросли в цене, когда акции начнут падать в цене, то помимо того, что у компании и так прибыль не растет, потому что общая экономика снижается, еще за счет того, что у нее собственные акции куплены в портфель, у нее убыток будет просто как снежный ком нарастать и увеличивать этот убыток. Поэтому именно, если говорить про то, какие сектора наиболее интересны, вот, чтобы заработать на падении, это сектор финансовый, потому что компании не смогут расплатиться этим по кредитам, которые были взяты на байбеки и IT-компании, информационные технологии, компании входящие в индекс NASDAQ, технологичный индекс, потому что это те компании, которые больше всех злоупотребляли байбеками. Это, соответственно, то, что можно предложить консервативным инвесторам. Умеренным инвесторам, опять же, нота защиты капитала на падение индексов с более высоким участием в падении фьючерса на золото без нагрузки, да, то есть, значит, без использования плеча вы просто можете фьючерсами оперировать. ETF – нападение с заемным капиталом от 30 до 100 процентов. То есть, есть такие же ETF, которые позволяют заработать на падении, но если рынок условно падает на 10 процентов, да, то вы зарабатываете 20 процентов роста, если причем один к одному. И такие инструменты тоже есть, если вы озадачитесь, найдете и будете непосредственно их использовать. Агрессивным инвесторам – это агрессивная покупка золота через те же самые фьючерсы можно, ETF, нападение американских индексов и американских секторов экономики, опять-таки я назвал это IT и финансовый сектор с третьим плечом соотношением один к трем, покупка опционов Путь на индексы и отдельные технологические финансовые компании, да, если у вас есть опять-таки выход на международных брокеров, которые вам позволяют на уровне инфраструктуры это непосредственно создать. Это вот то, на что смотрю лично я, то, на что мы смотрим в рамках закрытого клуба инвесторов, это то, на чем я планирую дальше увеличивать свой собственный капитал, капитал своих детей, капитал своим клиентам, да, которые, в принципе, рассчитываются со мной прибылью, которую они получают с рынка. Опять же, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, друзья. То есть, вы должны понимать, что это не какие-то советы индивидуально для вас, первоначально дожидаемся кризиса там, в консервативных инструментах, в долларах, в золоте, а потом, соответственно, когда рынки отпадают, то мы, соответственно, знаем, какие инструменты нам нужно использовать для того, чтобы перейти в наступательные действия. А поэтому вот такие истории можно использовать и включать в свой инвестиционный портфель. Я предоставлю пошаговый план действия во время предстоящего кризиса. Структуру антикризисного инвестиционного портфеля 9 сигналов, 9, друзья, 9 сигналов, которые помогут вам, когда начнется и закончится кризис, да, то есть вы сможете отслеживать в режиме реального времени. Вы будете спокойно спать, что ваши деньги защищены, вне зависимости от того, что произойдет, покупательская способность вашего капитала, если вам есть что терять, вы будете понимать, что с ним, по крайней мере, ничего не случится, и он будет защищен. Ну и поддержку, соответственно, непосредственно от меня. Ну вот задают вопрос, да, друзья, как, если у меня есть 200 тысяч рублей, стоит мне туда идти или нет. Самое дорогое, ну вы наверняка это слышали, да, то есть... Давайте я немного расскажу про концепцию богатства семьи. То есть деньги, друзья, не являются самоцелью. Я в свое время с Оскаром Хартманом общался, он очень толковую вещь сказал. Если у тебя есть капитал в 2-3 миллиона долларов, ты, в принципе, можешь жить в любой точке планеты и у тебя будут закрыты твои материальные потребности. То есть, если ты, в принципе, живешь ради того, чтобы зарабатывать денег, ты немного денег никогда не заработаешь. Деньги они должны. То есть, что являются деньги в моем понимании, что такое богатство семьи? Это Финансовый капитал – это базис, на котором базируется богатство семьи. Да, они важны, но они не важны не сами по себе. Деньги нужны для того, чтобы развивать интеллектуальный капитал, знания, навыки, умения, креативность выявлять творческие способности, развивать эти способности, да, чтобы дети были успешными, чтобы сестры были, братья успешные, чтобы создать некую такую клановость, развивать сильные стороны этих людей. Для этого нужен финансовый капитал. Для чего нужно развивать интеллектуальный капитал, чтобы на основе финансового и интеллектуального капитала сформировать, развить и расширить человеческий капитал, да, то есть количество членов семьи, чтобы они были финансово обеспечены, чтобы они были интеллектуально развиты и были раскрыты полностью их творческие способности и таланты, они занимались любимым делом, за которое получали бы очень много денег, и соответственно от этого развивается человеческий капитал, то есть им легко будет находить нетворкинг, социальные связи, знакомства, им легко будет рожать детей, они будут уверены в будущем своем и своих собственных детей, они детям смогут дать безопасность, хорошее образование и развитие, и если ты это понимаешь, то ты понимаешь тогда, что деньги, которые ты вкладываешь в свою машину, Которая в дальнейшем будет производить деньги. И эту машину развивать не только себе, но и эту машину развивать своим детям и близким людям, то в этом случае это имеется всегда оправдано. Если говорить о тому, как, как у нас люди говорят, отобью-не отобью, не отобью да, то есть 30% от 200 тысяч, это получается сколько у нас 20-60 тысяч рублей. То есть потратить 10 тысяч рублей на то, чтобы иметь потенциальную доходность в 60 тысяч рублей, я думаю, это хорошая сделка 1 к 6. Поэтому, вот используя данную математику, друзья, пожалуйста, подумайте, стоит вам идти или не стоит. Еще очень крутой момент, который я в последнее время очень часто применяю лично к себе при принятии решений. В свое время я был на тренинге у Максима Темченко на матрице. Там я услышал вот этот способ Эйнштейна, когда у тебя стоит важное решение, тебе нужно принять решение, идешь ты или не идешь. Да, то есть да или нет. Берешь монетку, подбрасываешь, ловишь ее на лету, и то есть ты уже можешь не открывать. Подсознание тебе уже дает правильный ответ, что нужно сделать. да, То есть Эйнштейн работал именно так. В последнее время я использую очень крутой подход, связанный на том легкость и тяжесть. То есть поставьте себе вопрос, я иду на этот практикум, как выжить на тонущем корабле вместе с Максимом Петровым, я с ним проведу 6 часов по вип-тарифу. Каким вкладом это для меня будет? Легкостью вам дается это или тяжестью? С большим удовольствием, с радостью я готов буду увидеться с вами на практическом нашем мастер-классе который поверьте мне будет как это говорится да маленький шаг для человечка но огромный шаг для человечества я не хочу таких больших э, обязательств брать наверное на себе про человечество не скажу, но про династию, про богатство семьи, друзья, это будет реально очень круто. Да? Это будет маленький шаг лично для вас, но для благосостояния всей вашей семьи это будет громаднейший шаг в успехе, в формировании капиталов, в развитии. И я готов буду быть тем проводником, который позволит вам эти первые шажки совершить самостоятельно. Под моим чутким руководством. На связи был Максим Петров. До свидания, вам удачи и всего самого хорошего.